Меня зовут Владимир, мне 39 лет Вчера сделал Себе операцию Смайл Вот У меня было минус 5,5 зрения но Поскольку активно занимаюсь спортом Устал зимой Все время очки там протирать Либо линзы Решил для себя, что вот хочу сделать операцию Вот Немножко было так Страшновато, но на самом деле Все прошло легко Вот Персонал очень доброжелательные и профессиональные в своем профиле деятельности. Вот, спасибо.